Всем привет, с вами я Настя Сегодня мы будем играть в казино На мазинг азур сервере Войдите мой ник при регистрации И вам каплит бонус Ребят, мне кидают миллион рублей Плюс лям, ребята <звы> Фу, Я в шоке, я в шоке, я в шоке э, Я в шоке, ребята Ребят, играем миллион рублей Я в шоке. Я в шоке. За такое надо, знаете, что купить. Просто что здесь вот продается сейчас? Самое дорогое. 3000 виски. Я купила виски. Смотрите, какая крутая бутылочка. Жигулевская. Алкоголь вредит здоровью. Кто не с нами, тут под нами.